Интересно. <свес> Мэйбл, был, ты в Мае был?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 Ой, блять. Звучал немного ждмно. Да боже! <akah> Вы ч, пацаны, ешь пошутил? Это очень печально. Ой, да ладно, это весело! Нет, луна! Парки меня пугают. Особенно он не вс. Надо меня сюда Окей, я пришла ну нахуй Have a party! Бинго! А, я! Что тебе снилось? Мне снилось, что моих родителей жестоко убили. Лили. Я бы хотел вернуться к этому. Не смешно. Такое возможно. Так, ладно, не паникуй! Я не паникую. Я такой, я паникую. Что? Уважай, ребятки. Блять. Блять, знай, знай, знай. <laughs> Kill yourself.